Открывается оно очень хорошо. Управляем мы с пультика. Это очень удобно. Правильное решение было пультик взять. Вот она поднимается. Значит, В воде оставлять его нельзя. Если бы покрывало оставалось в воде, то оно хорошо закрывается. Чуть-чуть оставалось бы в воде, вот так вот, оно бы хорошо закрывалось. Но так как у нас установлена струя и рукоятка, не щ... закрывать не получается. Надо поднимать выше. При опускании она заворачивается.